Ассаляму алейкум ва рахматуллахи Сегодня мы проходим седьмой урок буква САД Буква САД Мой язык, луга-тип Бисмиллахи ррахмани ррахим На Мухаммад этом уроке мы будем проходить букву САД САД и смотреть новые слова которые начинаются, или в которых присутствует буква САД. СЭХА. СЭХА. Здоровье. СЭХА. Здоровье. И перед нами Маркес СЭХА, медицинский оздоровительный центр. Маркес АССЭХА. Переходим. САД. Вот так пишется буква САД. В начале, в серединке, в конце соединяется влево-вправо. И нужно будет разукрасить, нужно будет писать много-много-много раз букву САД и разукрашивать ее разными фломастерами. Значит САД, буква САД, как я сказал, СЫХА, СЫХАТУН, здоровье, СЫХАТУН, СЫХА, это здоровье, Маркез СЫХА, медицинский центр, Оздоровительный центр. Так, Маркез Сиха. Каля Фавваз. Сказал Фавваз. Ранна прозвенел звонок. Аль-Хиссати. аль, -хиссати, аль -хиссати, учебного часа. Учебный час это когда вот учатся в специальных школах, в университетах, в учебных заведениях. Там есть Хисса, учебный час. Обычно состоит из пары, из пары уроков. Хисса. Ранна Джарасуль Хайсати прозвенел звонок учебного урока. Адахабту, и я отправился. Маасадик и садик и. Буква сад, первое в начале. Садик с моим другом. Садик Потому что там на конце я. Это значит моим. Садик и. Если было бы садик на, то с нашим другом. Или садик укя там кеф было бы, то с твоим другом, но эти моменты мы будем отдельно разбирать. Сейчас садих и с моим другом. салехин его зовут Салеха, Салех, друга моего. Иля аль-Макасифи, Макасиф. Макасиф это место, Максиф, место, где... Кушают, пьют всякие там проханладительные напитки. Это буфет. Это буфет. Максиф. Максиф это буфет. Максиф. Место, где перекусывают. У И я купил. Асыран. Асыр. Асыр. Сок. Я купил сок. У аштаратан. Шатыра. Шатыра. Шатыра. Это сэндвич. Вот когда ломтиками, ломтиками, ломтиками друг на друга укладывают, получается сэндвич такой вкусный, вкусный, вкусный. Хлеб сначала, потом сыр там сначала, потом там какой-нибудь помидорка, или что-нибудь там рыбка, или еще какие-то там, смотря какой сэндвич. Вот это называется шатыра. Шатыра. Сэндвич. Фаана ахарису и я ахарису проявляю заботу, также СОД в конце, смотрите. Ахарису. СОД отдельно пишется. Почему? Потому что РА не дает соединения влево. Ахарису. «Фаана ахарису. Я проявляю заботу, а ти». сыха. Мы сказали, сыха это здоровье. «Ти» – вот там на конце Я стоит это мое здоровье. Я проявляю здоровье. Я проявляю э, заботу о своем здоровье. Вот так переводим мы. Ахрисуаля уволя о а моем здоровье, уоналофати налофа. Это чистота, налофа чистота, мадрасати моей школы, моей школы. Олефа у вас ран альхайса Джарасуль аль-Писса. Удэхабту маг ила аль-Максфи. ваштарайтуасиран, асиран ушштиретан. ахрисуаля ахресь ваналофати мадрасати. Вот это нужно текст читать как можно чаще, как можно больше. Чем больше читаешь, тем быстрее ты понимаешь, ухватываешь каждое слово, и красивое у тебя уже произношение, и красивое у тебя чтение, и ты уже понимаешь и быстро читаешь. Это надо читать минимум 10 раз. Call of вас. Рон Наджарасу Альхайса, Вадахабту Маасадик и Салихан Иллал Максафи, Ваштарайту Шатыратан, Фаана Фааана Ахрисуаля Сыхати, Ваналофати Мадрасати. Сколько уже я прочитал? Я уже три раза прочитал. Ну, еще раз один раз прочитаю. А остальное вы должны читать уже. Хотя бы шесть раз, чтобы получилось у нас десять раз, да? Коля фауас. Переходим на следующий слайд, и у нас получается Акарау, я читаю. Салех, имя мальчика, или человека, или мужчины. Салех. Пророк был такой, Салех. Видите, на букву САД начинается. СОД в начале. СЫХАТИ. МОЕ ЗДОРОВЬЕ. СЫХАТИ. МОЕ ЗДОРОВЬЕ. СЫХА. СЫХАТИ. МАКСЫФ. БУФЕТ. МАКСЫФ. БУФЕТ. МАКСЫФ. САД в серединке. Смотрите, как соединяется влево-вправо. АСЫР. АСЫР. АСЫР. Это у нас СОК. СОК. АСЫР. СОК. Виноградный сок, томатный сок, вкусный, вкусный, вкусный, вкусный, а сыр. Ахарису, я проявляю заботу, я проявляю внимание, ахарису, ахарису, херс, херс, «Проявлять внимание. Так, далее, далее, далее. Здесь нужно прочитать слова и посмотреть, как буква С пишется с харакятами. Садикы, садикы, мой друг. Са, сад, сад в начале слова с фатхой. Са, са, сади кы, кы, мой друг. Асыр, асыр, сад в серединке слова и с касрой. Асыр, ахрису, ахрису, ахрису. Сад с домой. ахрису, са, сы, су, са, сы, су. Садикы, асыр, ахарису. Понятно, да? Проявляю заботу. Или какое-нибудь стремление. Дальше. Дальше, дальше, дальше. Смотрим, как здесь буква СОД пишется. СОД в начале слова, соединение дает влево. СОД в серединке слова соединяется влево, вправо. СОД в конце, хвостик у нее закругляется, и все. И СОД самостоятельная буква. Вот так нужно писать. Вот так нужно писать. По стрелкам прям пишите. прям учитесь писать. Как нужно писать? Интересно, интересно, интересно это. Так. Дальше. Задание это уже вам. Сот нужно самим уже писать. В начале слова. В серединке слова. В конце слова. И самостоятельную букву. Как можно больше, больше, больше. Пишите, пишите, пишите. И красиво, чтобы с каждым разом, как больше, больше, больше будете писать, с каждым разом, чтобы у вас просто почерк был Изумительный, замечательный, красивый и хороший. Баракаллауфейкум. Сод в начале, сод в серединке, сод в конце. И сод самостоятельная буква сод. Так. Смотрим здесь. Сод. Сод. Значит, сод с фатхайса, сад с доммой су. Со". Сосу. Сод с, Со с кесрой сы сосусы сосусы дальше сад Фатхад алиф сад сад дома вау сад кесра я сы сосусы сосусы два раза тянем это уже мад называется мад сосусы сосусы так понятно Маркес С. Здесь машина ИСА, скорая помощь. Там всякие носилки, всякие каталки. Сам центр, вертолет, тудым-сюдым. Так, здесь что за, за задание, что за задание? Значит, Ясер яльабу белькурати. Ага, Ясер, мальчик, Ясер играет с мечом. Ясер яльабу белькурати. Дальше слово ЯКРАУ читает, ТАХИТУ шьет, ТАКНУСУ подметает. Здесь уже у нас глаголы, здесь у нас упор на глаголы. Значит, ЯЛЯБУ играет, ЯКРАУ читает, ТАХИТУ строчит, как вот на швейной машинке шьют, ТАКНУСУ это у нас подметает. ТАКНУСУ подметает. Значит, у нас здесь четыре глагола: ялябу играет, якарау читает, тахыту шьет, такнусу подметает. Обратите внимание, что все четыре глагола либо начинаются на я, либо начинаются на та, либо начинаются на я, либо начинаются на та. Ялябу, якарау – это на я начинаются, тахыту, такнусу – на та начинаются. Почему? Это уже когда мы с вами будем проходить уже глаголы, мы будем знать, где нужно я ставить, где нужно та ставить, где нужно олив ставить, а где нужно нун ставить. Я вам лишь только скажу, что вот эти четыре буквы, которые я вам перечислил, олив, нун, я и та, это буквы глаголов которые называются мудоре настоящее будущее время на вот этом седьмом уроке мы будем проходить только две буквы я это я это я это указание что это мужчины мальчики мужчины дедушки мужской род а та это на женский род указание понятно да та это женский род значит мама бабушка девочка сестренка когда мы говорим про ясера, мы говорим ялябу. Когда мы, например, скажем Нура девочка Нура играет с мечом, тогда мы скажем Нура Талябу, вместо уже я мы поставим Та. Например, Якрау читает. Читает. Значит, здесь либо дедушка, либо, либо папа. Аби Якрау мой папа. Якорау или Гуаякрау. Понятно, да? Дальше, тахиту шьет. Здесь можно сказать Умми Тахыту, Джаддати Тахыту шьет. Понятно, потому что Та здесь женского рода уже. И Такнусу тоже здесь женского рода. Такнусу. Значит, здесь мы можем сказать Нура Такнусу, Гья Такнусу. Поэтому здесь вам делаю подсказку. И говорим, например, гья гья так -нусу". Неправильно будет сказать гуа так нусу. Это будет большая грамматическая ошибка. Нужно Я значит, если женский род, значит, у нас будет начинаться глагол после этого слова, после гья будет начинаться с глагол на букву та. Гья так нусу. Неправильно будет сказать гья я -к нусу. Нет, правильно, неправильно, неправильно. неправильно. Гья так нусу. Дальше, например, «Гуа я лябу, я лябу, гуа он», гя она», «Гуа он». Дальше, гя тахиту она шьет», «Гья тахиту «Она шьет», то есть «мама», «бабушка», «сестренка», «тетя», «Гья». Дальше, «Гуа» я крау он читает понятно да значит у нас гуа будет после него будет глагол начинаться на я а если мы говорим я женский род какие-то слова женского рода то будет начинаться глагол после этого слова на та, на та. та, хиту, та хуа я тахиту я так носу гу ялябу гуа я и здесь вы можете просто подписать, кто именно, кто читает. Вот в этом слайде вам задание. Подпишите. Вот где точки стоят, подпишите. Кто читает, кто подметает, а кто шьет. Напишите. Но лучше, конечно, по-арабски. Но если не умеете еще писать, пишите любое слово. Имена родителей, имена брата, по именам можно Мухаммад, например, напишите. Марьям, напишите. Фатыма, напишите. Переходим на следующее задание. Следующее задание. Следующее задание. Здесь нужно будет найти букву сад и подчеркнуть, подчеркнуть, подчеркнуть красным, красным, красным кружочком. Сакар – это птица такая. Сакар. Сакар называется. Хищная птица. Сакар. Сакар. Кав сукуном. Сакар. Или сакрун. На русском языке это сокол. Сокол или ястреб. Сокол или ястреб. Сокр. Сукур. Сокр. Сукур. Дальше. Здесь надо подчеркнуть букву САД и написать внизу это слово. И хорошо бы сразу и перевод написать. Кафас. КАФОС. Кафас. КАФОС. Что такое КАФОС? Смотрите, здесь, во-первых, задание. Нужно найти букву САД. И потом написать внизу и перевод. Это клетка. Клетка. Акфаз. Так, следующее. Басаль. Басаль. Найти букву сад. Написать это слово. И перевод лук. Ахарису. Ахарису. Ахарису. Проявляю заботу. Стремление. Следующее, второе задание. Мы проходили с вами, когда сад с са. Сад с Фатхой и олив, он тянет два раза. Значит, здесь правило мадда. Здесь мы должны учитывать правило мадда. Как нужно тянуть. Садик. Смотрите, садик. Садик. Два раза тянем, да? На сыду. Сура. Сура. Садик. Садик. Правдивый. Насыду мы ловим. Сура. Изображение. Сура. Сура. Здесь нужно правильно протянуть. Правильно протянуть. Два раза. В два раза. Следующее. Следующее. Следующее. И здесь, смотрите. Мадрасатун. Слово мадрасатун. Школа. Мад. Начало слова вы пишете здесь, до первого сукуна, Например, Мадрасатун. Мадрасатун", Мадрасатун". Следующее, Нимрун", Нимрун. Вы тоже до сукуна должны написать. Ним. Рамлюн. Нимрун это тигр, Мадрасатун это школа, рамлен это песок, Сакрун, сокол. Здесь вы должны написать неполное слово. Ним, Рамлюн. Рам, сакрон, сака. Вот это нужно написать, как в первом случае. Мада, Mad, мадарасатун. Вот это задание для чего? Для того, чтобы вы знали, где ударение идет. Мадарасатун, нимрун, рамлен, сакрон. Здесь ударение идет в таких случаях, если нигде нет удлинения, нигде не стоит алиф, который удлиняет харакет или вау, или я ударение будет вот, -вот до первого суккуна. Мадрасатун, нимрун неправильно будет сказать Мадрасатун, нимрун неправильно рамлюн сакрун неправильно будет неправильно неправильно неправильно здесь будет ударение до первого суккуна. следующее записывайте сакрун сиха сиха или сихатун ХИССАТУН. Учебный час. Дальше. АСЫР. АСЫР. СОК. Вот вам уже четыре слова я придумал. АХРИСУ. АХРИСУ. АХРИСУ. Пятое слово. Шестое. СОБЕР. СОБЕР. СОБЕР. Удлиняю я еще первый слог. Удлиняю. Фатху я удлиняю, потому что там олив. Сабер. Дальше. Седьмое слово. Сагыр, Сагыр, Сагыр. И последнее слово мы возьмем Басаль. Басаль. Басаль. Лук. Сагыр это маленький. Сабер это терпеливый басаль лук так и последнее но у нас задание текст ассояд ассояд ассояд сабирун ассояду сабирун ассояду сабирун саят это тот кто пошел на рыбалку рыбак значит ассояд сабирун терпеливый за басаяду пошел рыбак можно еще саят сказать охотник. Понятно, да? Он может быть и охотником, смотря по тексту уже. А здесь рыбак. ас -саяд, Саяду самака. Рыбак, например. Тот, кто ловит. Сойдун – это ловить. Асаят ас значит ловец. Ловец рыбы. Но ну, мы скажем рыбак. Отправился рыбак. Собирун или шаты-ил-бахари. Сабер ⁇ это значит его имя. Дахаба <и сгибает> Саяду или шаты и шаты на берег моря. Или шаты и аль-бахри на берег моря. Во -ахада и взял с собой, Магу с собой, адавати асайди. Адавати сайди. Адават ⁇ это принадлежности. Адават. Инструменты, принадлежности, ас рыбацкие рыбацкие. Ас Фи ас-сайди. Фи сундукен сагырин. В сагыр это маленький, сундук, ну сундук. Или ящик, или коробка, или ящик. Сундук. Арабское слово сундук. В русском языке тоже сундук. Фи сундукен сагырин. Сагыр маленький. Вайдама Васаля! И когда он, Айдама, когда и когда Васаля, он добрался, или Аль-Бахари, до моря, или Аль-Бахари, или Аль-Бахари, обратите внимание, почему заканчивается Аль-Бахар на Кесру? Потому что впереди стоит Иля. Она вот повлияла на слово Бахар и что оно стало заканчиваться на Кясру, потому что впереди Иля стоит. Иля Аль-Бахри. Васаля Иля Аль-Бахри, когда он добрался до моря. Рама ашабаката. шабаката Рама, Рама это бросать. Рама и Ярми. Рама Ярми. Аш-Шабаката. Шабака это вот эта сетка. Сеть для, для ловли рыбы. Еще Шабака есть еще сеть интернета. Шабака есть еще вот э, сеть э, у телефона, когда он ловит. Говорят, шабака до да аифа. Слабая сеть у меня сейчас. Шабака. Понятно, да? Шабака это значит здесь сеть. Сеть рыбацкую. Сеть он бросил. Фильма и в воду. ва атан Это слово мы уже третий раз встречаем. Третий раз встречаем. фаджи атан у нас было в рассказе про... Трех друзей, на которых напал лев. В одном из уроков мы с вами проходили этот рассказ. Фаджи Атан еще приходил у нас. И вот третий, третий раз приходит Фаджи Атан. И, в, и вдруг... И вдруг... И много-много-много-много точек. Здесь вы уже должны сами-сами-сами-сами придумать что-нибудь. И написать. Пусть даже по-русски. Пусть по-таджирски. Пусть по-узбекски. Пусть по таджиски пусть по узбекски пусть по Чеченский, пусть по русски, пусть по арабски, по любому языку вы должны написать, что же там было, что же произошло. Развивайте свою как его фантазию, развивайте фантазию и пишите. Можете даже записать звуковой файл и отправить мне на Telegram, я буду слушать и, и, и похихикивать. Итак, текст. Асса -да яду Рыбак Сабер, Сабер. Его зовут Сабер. Если перевести, то будет терпеливый, то есть тот, кто проявляет терпение. Сабр, а Сабер тот, кто проявляющий проявляющий терпение. Дальше вы уже должны сами-сами-сами-сами включить свою фантазию и придумать еще какие-то пару-пару строчек. Я, например, придумаю, и внезапно он вытащил эту сеть и обнаружил в нем маленького краба. Понятно, да? بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.